Привет, студент! В эфире «Универньюз» с тобой, Петрова Дарья. Через пару минут ты будешь в курсе последних событий студенческой жизни. Садись поудобнее и приготовься к самому интересному. Мы начинаем! Настоящие метеориты приземлились в КФУ. Что с ними произошло? В ГТРК, в Казанском федеральном мастер-класс дала студентам ведущие федерального канала. Необычные метеориты приземлились в геологическом музее Казанского федерального университета. Что из себя представляют гости из космоса и как найти свой камушек на миллион, выясняла Аделя Шамилова.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 И, видимо, ему так понравилось, я думаю, отношение вот к хранению коллекции.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 За последний год в Казанском федеральном университете правком проделал определенную работу по выполнению задач, поставленных предыдущей конференцией. Что обсуждали на этот раз, узнаешь в следующем сюжете. 13 декабря в КФУ состоялась пятая отчетно-выборная профсоюзная конференция, работа которой была посвящена подведению итогов деятельности профсоюзной организации сотрудников КФУ за последний год. В рамках мероприятия состоялись выборы членов профсоюзного комитета университета, ревизионной комиссии делегатов. Участниками конференции стали около сотни делегатов, представителей всех отделений института. Следом за выборами с докладом выступил председатель правкома университета доцент Ренат Якушев. по увлечению членов должна стать для всех членов правкома, председателей правбюро и правбюро основной и самой главной задачей. Работа на счетах. За 2015 год вступили 160 сотрудников, за 2016 год вступили 267 человек. На конференции отметили, что необходимо правкому вместе с администрацией разобрать и принять социальную программу ВУЗа на 2017-2019 год. Елизавета Евтефеева, Ленарда Влетяров, Универньюз. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюс. Сергей Берлёв запишет интервью с Рустамом Минихановым. Ведущую программы «Вести» в субботу пребывает в столицу Татарстана, чтобы записать очередной интервью с президентом Республики Татарстан Рустам Минихановым. Три технопарка из Татарстана вошли в число лучших технопарков России. Казанский IT-парк признан лучшим по эффективности деятельности управляющей компании. Аспирантка КФУ Ульвира Хуснудилова стала победительницей Science Slam Industry 2016 в формате увлекательного стендап-шоу. Она представила свое исследование, сформулировав его в теме «А что после нефти?». Программа модернизации педагогического образования в Российской Федерации идет полным ходом. Казанский федеральный университет принимает участие в ее реализации третий год подряд. В рамках первого этапа в 2014-2015 годах сотрудниками КФУ были разработаны три из 23 создаваемых проектов. А на втором этапе в 2015-2016 годах КФУ реализует один из восьми проектов. Непосредственным руководителем данного проекта является ректор КФУ Ильшат Гафуров. Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику ТИП платформы в размере 150 миллионов рублей, чтобы создать сверхпрочный отечественный ноутбук защиты от морозов и ударов. Ученые из Китая пришли к выводу, что социальные сети влияют на память человека. По результатам своих исследований они выяснили, что события, о которых пользователи публикуют контент в соцсети, запоминаются лучше. Казанский кинотеатр Мир вошел в топ-15 лучших кинотеатров, которые показали Кандскую программу. Гедемина Старанда и Дина Гарипова приехали в Казань на премьеру спектакля «Священные сады». Постановку Георгия Ковтуна в исполнении государственного ансамбля песни, танца Республики Татарстан представят в оперном театре. Казанский Акбар сразится с Нижнекамским нефтехимиком. Сегодня, 13 декабря, в Нижнекамске в очередном матче чемпионата КХЛ Казанский Акбар сыграет с нефтехимиком. Студенты Казанского университета продолжают принимать опыт у экспертов в области журналистики. Какими качествами должен обладать журналист? И что нужно сделать, чтобы региональные новости попали на федеральный канал? Об этом и не только узнали юные журналисты на очередном мастер-классе.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 качество которое для журналиста, наверное, одно из ключевых, когда ты умеешь устраивать диалог, убеждать человека в том, что тебе это надо. Вы все это будете делать, когда поедете на первые съемки на телеканал, вы будете брать интервью. Люди будут отказываться вам интервью, они будут говорить, что они не хотят говорить ни на камеру, ни дитапов, не хотят, чтобы это как-то прозвучало. Но вам нравится задание, чтобы вы взяли интервью и вернулись редактор например интервью, интервью. Вот тогда должны включаться ваши конструкционные способности, вы должны уметь убедить человека.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 Доброй традиции. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Студенты КФУ уже готовятся к предстоящей сессии и в перерывах наряжают елки. Мы собрали для вас подборку самых интересных фотографий Инстаграма. Смотрим! Вот и завершается первый семестр учебного года. За это время студенты Казанского федерального университета приняли участие во множествах конкурсах, олимпиадах, школах, активно соревновались в фестивалях, организовывали дни студенты, и упорно старались не спать на парах. Студенты успевали не только учиться, но и активно принимать участие в общественной жизни вузы и даже выступать на научных конференциях. Казалось бы, столько уже пройдено, но все самое сложное еще впереди – сессия. Но не унывайте, ведь сдав все экзамены и зачеты, каждый сможет довольно насладиться сказочным праздником, который вот-вот наступит. Анастасия Иванова, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Не забывай про приближающиеся зачеты и экзамены. Успехов и до встречи!